Всем привет, с вами как всегда Пиксет. Сегодня я вам покажу давно не показывал свою игру симулятор кликов. Уже вышло 1.6, я давно ее не обновлял из-за того, что был в отпуске Сейчас я ее обновил, добавил сейчас я вам все зачитаю, и в описании много чего еще не написано, по-моему просто уже кончается максимально колвок хинве, поэтому я. Все вкратце, тут написал и написал другие изменения, поэтому поехали. Вот, тут я теперь пишу и на русском, и на английском, да. Вот ru, а вот английская версия. Апдейт 1.6. Новое яйцо, кирпич, ну, кирпичное яйцо. Потом ремодель Happy Frog. Ну, это вот лягушки. Потом добавлено Queen Frog в яйцо фроги. Да, я вам позже об этом расскажу. Изменен дизайн стамины. Это я тоже позже. Добавлен загрузочный экран. Это я вам сейчас покажу. Ремодель Blue и, и другие изменения. А их там куча, которые я сюда не написал. Я сюда написал самое основное. Угу. Ну что ж, и тут 7 лайков уже и один дизлайк. Ну, ну за что так со мной? Ладно, поехали показывать. У меня сегодня на втором твинке, вот на этом, рассчитано всего лишь 500 гемов сегодня на день. А завтра я могу использовать хоть бесконечность. Ну, у меня здесь 500 гемов на аккаунте, добавлять я не буду, я теперь их вообще не добавляю. Добавляю только если надо что-то показать. И это загрузочный экран, да. Вот он останавливается на определенных процентах, которые я ему задал. По статистикам у меня тут... Я полностью стер себе статистику, то есть пэтов не удалял, а вот статистику себе всю стёр. Да, и таблицы лидерборда изменил, но они мне единственное, мне нравится, что они показывают игроков, которые на сервере, или, может, на разных серверах, скорее всего, тоже показывают, либо же только на одном. И показывают они целиковое число, и оно сюда не влезает, поэтому... В будущем я его расширю до никнейма, наверное, не знаю. Но оно должно быть больше, потому что вот особенно кликом, там, там моим и кристаллом. Ну ребих-то понятно, а вот кристаллы вы, вам придется дальше очень долго копить. Потому что следующее яйцо будет стоить 10 тысяч кристаллов. Сейчас 7,5. И вы сейчас наблюдаете токсичных питомцев уже, потому что я уже прокачался. Я уже прокачался, и у меня уже есть два брикбани, ну, токсичных, и они по 7,5 миллиона приносят. то я считаю, много. Вот, даже если мы сюда посмотрим, то у нас э, комоновский, этот, песик 55% шанс, когда здесь 60. А когда выйдет... это когда закончится. Ну, когда выйдет новое яйцо, у него будет процентов на комонку. И 5% отсюда с рарки уйдут на комонку. Поэтому. Ну, все равно комонки тут часто падают. А на всех остальных почти одинаковые шансы, но везде разные. Вот здесь. Здесь вот такие вот шансы. То есть на лягушку 2%. Потом здесь 2,5%, 2, 2,5%. Ну. Здесь вообще прям много питомцев, но я повысил шансы. Потом здесь вот не совпадалочка, то что вот здесь больше, чем здесь. Поэтому это я тоже исправлю, но запомните. И посмотрите вниз. У меня раньше здесь была полосочка. Ну, кто играл в это обновление, когда появилась Стамина. Вот. Атака, она сейчас переместилась отсюда, то есть ее здесь вообще не было. Ну Значит, она была, но вот здесь вот висела, и было некрасиво как-то, ну выглядело, а что это за полоса, меня многие просто спрашивали внизу. Поэтому я ее переставил сюда, так думаю, так удобнее. Потом и добавил текст, чтобы не спрашивали, что это. Так, потом еще я сюда... А что я добавил, собственно? А, ну вот у меня шансы, собственно, и что такое... Вы ничего не заметили, посмотрите прошлый ролик. В Basic c нету легендарной лягушки вот этой. И она была вот здесь, вместо Queen лягушки. И Queen лягушку я добавил сегодня. Ну, не сегодня, вчера вечером. Или не вечером. В общем, добавил. И вчера мне удалось поймать кучку игроков, которые я спросил ценку. Почему-то они все ставили низкую, кто-то писал. Ну. По крайней мере, один просто вышел и не сказал оценку, а второй вот сказал ужасную оценку, которую я считаю неправильно он назвал ее. Потому что я над этой игрой очень сильно потею, я пытаюсь ее продвинуть куда-то еще, что-то с ней сделать. Поэтому э, у меня на нее есть очень большие планы в дальнейшем. Вот, и чтобы не повторялось, так скажем. Моих ошибок. Вот. Но некоторые баги все еще присутствуют. Таких багов было просто дофига, когда я особенно добавлял брик-яйцо. В общем, смотрите, такая история. Когда я добавлял э, брик э, питомцев, я им менял материал и цвет, соответственно. Вот. И когда я, собственно, э, подошел к яйцу, я увидел, что у лягушки. Цвет изменился, а материал нет. Я такой, что-то фигня. Но об этом я не, не написал в описании, потому что, ну... Я это типа изначально планирую. Поэтому вы будете это только знать. Вот. Потом еще я добавил сюда... Ну, потом еще я заметил, что у Доги, ну, собачки у нас... Как его? Что у нее эволюция, вот это вот крафты, это... Ее крафты, они не того материала. Я их потом тоже сходил, поменял. Ну, в общем, как-то вот так. И еще я заметил, понял, почему кристаллы тут вот такие прозрачные, то твердые. Смотрите, когда ты проходишься первый раз по кристаллам, они прозрачные. А когда они второй спамнятся, они спамнятся непрозрачными. Поэтому они становятся твердыми. Это вам такая наметочка. Еще, пожалуйста, ни за что не открывайте вот это фиолетовое яйцо. Ну, можете открывать, но, ну, пожалуйста, но не крафтите питомцев только, которые я вам сейчас скажу. Можно крафтить только вот этого и этого. Если вы скрафтите любых других, у вас просто сломается аккаунт, станет 0 из 0 питомцев, и с некоторым шансом еще сломается кликер. Я не знаю, как этот баг пофиксить. Мы... Я пытаюсь уже это сам пофиксить, но пока не получается. Из-за этого я сейчас играю на твинке, с, э, собственно. Да Даем. Вот я еще немножко приболел и поэтому я сейчас снимаю этот ролик. А так бы я бы его снял бы еще в воскресенье. Но это не... я не иду в школу из-за того, что я болею, а просто из-за того, что у нас там экзамены идут. Поэтому сегодня я с вами, вот, и все люди, которые заходили сюда, прям, огромное вам спасибо. Я по лидербордам старым, то есть, эти не показывают теперь. Теперь вы должны в комментариях, ну, напишите, пожалуйста, что вы заходили в эту игру или что-то еще Напишите ваш отзыв, так, об этой игре. Вот, просто... Мне не особо понятно нравится ли вам эта игра или нет. Сделать ли мне ее дальше улучшение в ней. Еще в донатер ну, я понял, что они ничего не покупает у меня, но это нормально. Но я поэтому здесь сделал больше акций, то есть большим шансом здесь выпадет золотой или токсичный. Вот. Тогда там было меньше шансов. Вот. Ну и сейчас, собственно. Вы видите результат? А, еще деревья заменил. И еще теперь вы не можете подобраться к магазину, потому что он сейчас готовится. Вот, видите, я не могу просто взять и пройти. Вот. Потом... Чего? Ну ладно. Еще пофиксил 2 в этой менюшке был. Потом... Ну вот, слушайте, я сегодня в этой серии планирую сделать то, чего не делал в этой симуляторе, ну, вообще, как бы, соответственно, никто этого не делал, но просто у меня уже, как бы, есть такой мини-фанатик, ему огромное спасибо, он в игре среди всех тестировщиков, которые играли вчера, играл дольше всех, он играл там час где-то, ну, это прям много, И уже, кстати, 200 визитов, то есть... 200 визитов получается за пару месяцев, когда у меня игра, которая там была еще одна, набрала 100 визитов только за один год. Поэтому это хороший результат, но это либо я из-за того, что я раскрутил ее, либо как раскрутил. Просто отправил ссылку в один дискорд сервер и на нее зашло прям одновременно 4 человека. Я, конечно, не знаю, заходило ли еще больше, но пару людей заходило. И у меня теперь есть фанатик в друзьях в Discord. Поэтому если ты смотришь это видео, знай Я с этого аккаунта как разработчик, но при этом я как тестер. Потому что это аккаунт тестовый. Ну, тестерский. А аккаунт, который не тестерский, который у меня э, разработчика, он у меня сломан как раз из-за этого бага, поэтому. Не слушайте, пожалуйста, что это миф, там, и так далее, что этот бак рабочий, реально. Я демонстрировать его сейчас не буду, у меня тут токсичный пэт, и это... Ну, реально, зачем мне его демонстрировать? Потом брик сейчас я поделаю. В общем, я сегодня хочу пооткрывать на свои 500к кристаллов, э, и посмотреть, будет ли мне вести как обычному, в скобочках, игрку, ну, мне бы... С того бы аккаунта не везло бы. Мне кажется, что э, я определился наконец-то с шансами, какие нормальные, какие ненормальные. Да, у меня такая оценка есть. Вот. И у меня уже есть золотая Брик Брикфроги. То есть я выбил 5 легендарок с этого яйца уже. С шансом 0.3. Ну и с 0.1 тоже падал, но меньше. <coughs> с 0.1 вроде бы падало только два раза. Что ж такое-то? Нет, больше, на самом деле, всего из всех питомцев нравится вот это яйцо, но крафтить питомцев лучше не рекомендуется. И некоторых дизайнов маленький такой, слабенький, но по детализации и побеждает это яйцо. Именно это. А по, краси... по красивости, мне кажется, самые бриковые. Ну вот лед это, блин, ну... Лёд самый, как какие-то, знаете, обычные питомцы, просто перекрашенные в синий. А это, ну, как-то не сочетается, что ли, или мне поменять там цвет просто. Ну, вы напишите в комментариях, что мне добавить, ну, или, точнее, изменить, а не добавить. Давайте вы можете написать все что угодно, но навряд ли я это добавлю. А вот изменить я и могу изменить. И только не пишите, пожалуйста, про этот сраный баг. Мне его просто уже тошнит от него. Вот, ну сейчас, собственно, я хочу посмотреть, что у меня есть. Кстати, эти госты, блин, у меня еще из древних веков валяются. Так, ладно, что я хотел-то? А, ну поехали открывать дальше. Бригдок. чем мне там люди, которые писали, что мало питомцев. Можно им гигантский вопрос задать? Где они тут мало питомцев? Вот назовите, сколько должно быть много. Вот колво, сколько. Они даже их тут не считают. ничего что думают, что тут, типа, одно яйцо, что ли, и все, что ли? Из питомцев просто море. здесь я вам так напомню, 36 не считая донатерского. Донатерский 37. Тут 37 питомцев уже... Они бы еще это написали, когда я только режим создал. То есть, где было только три яйца. которых было там меньше питомцев, чем сейчас. Вот. Поэтому, я не знаю, продолжать ли мне делать этот режим, но я жду ваших советов и изменений. Говорят, что вот это вот еще как-то глюканул-то, что ли. Но это так специально сделано. Если что. Поэтому, возможно, если вам это не нравится, и мы заменим это. Ну, я заменю. Просто мы делаем меня сейчас э, профессионалом. Буду всякие баги фиксить и так далее. добавлять что-то новое. Они а просто каких-то питомцев. Да, игра еще немножко сухая. Но это не значит, что игре надо ставить 3 из 10. Да, там. А второй человек поставил 5 из 10. Я согласился с ним, что... Ну, ладно, 4 минимума из 10 надо поставить. Но 3, ну, 3 это, знаете... Я просмотрел другую рубрику у другого человека, который снимал карты подписчиков. И у него... Э, он ставил оценку... Один и два, только тех, у которых был тоталбокс, и даже три, у тех, у которых был сплошной тоталбокс. Да, деревья взяты из тоталбокса, все остальное я делал сам. Я просто не понимаю э, этого человека, который так-то делал, но он бы четверку бы минимум должен был поставить. Но... Это его мнение, я не могу его изменить, и могу изменить, но не могу при этом не два раза Брикбулл выпал, ну у него сейчас шанс больше, чем тогда был, но скоро тоже станет маленьким, поэтому, ребят, поэтому цените все, что вы делаете, не слушайте тупые отзывы, не обижайтесь, все компании, которые там, например, YouTube там или другие компании по созданию игр и так далее вам везде пишут, что чтобы вы не сдавались. Это я заметил везде абсолютно. Поэтому вы никогда не должны сдаваться, если у вас есть какой-то проектный ну, или еще что-то. Вот я его беру и делаю, понимаете? Но в него никто не играет практически. То есть, если я только буду ежедневно ссылку отправлять, ну, как ежедневно? Если моя ссылка будет уже пропадать там где-то высоко, то, может, я буду ее заново скидывать, если будет какое-то масштабное обновление, прям что-то серьезно поменяться яйцо новое выйдет. Но пока по яйцам тут у меня как-то, конечно, все плохо. Ну по яйцам я имею в виду плохо, что я хотел добавлять радужных питомцев, а мне придется ждать сегодня вечером, потому что там будет ждать профессионал меня, с помощью которого я буду Делать радужных пето. Потому что я могу менять им материал только и цвет. А когда кончатся материалы и цвета, то я не смогу ничего делать. И скоро придется делать уже новых питомцев. Поэтому. Так, брикет, брикет. Но я вам сейчас говорю шансы основные, которые будут. Максимально для Камоновского 60%, для второго ну, Камонка до 30%, Рарка до 15%, Эпик до 5%, Легендарка до 1%, ну до 2, ну до 2 только в, ну, в первых двух яйца, а нет, только в одном яйце, в первом, ну и в этом немножко ещё. Возможно, я сделаю менее легендарный, добавлю этим шанс, но посмотрим, короче. На данный момент это самое дорогое яйцо, и чтобы на него накопить, мы сейчас засекем. Надеюсь, мы засекем это время и проверим, что будет через. Я поставлю какой-нибудь, не знаю, таймер или будет просто обратное. Вот сейчас мне выпала легендарная лекуха. Ой. Так, брикбулы. Мне не хватает. Так, давайте всех перекрафтим пока что. У меня тут почти гемы уже закончились. Вот. Просто вот, понимаете, никто не играет практически. Постоянно, имею ввиду. Зашли и вышли, как говорится. Возможно, тут не хватает трейдов, да, чтобы питомцев передавать. Это я тоже большие планы ставлю, но... Мне сейчас главное решить проблему с багом, добавить разных питомцев и решить проблему с магазином. Это мои первые три вещи, которые сейчас стоят в моих планах, ближайших. И также исправить некоторые баги некоторых скриптов или удалить ненужные вещи. Вот, а и такие есть. Так Бригбани, Бригдок. Мне просто хотелось бы сейчас было еще одно. Ну слушай, игра, ты считаешь мои мысли, я так понимаю, да? То есть ты мне намекаешь, чтобы я сейчас сделал токсичного Була, сейчас сделаем. Если, конечно, он еще 5 выпадет, хотя это навряд ли будет. Нет. Не, уже не хватит, все. Если каждый раз выпадал бы был я бы... уже всё, у меня кончились деньги. Но я хотел бы себе, э, так скажем, очистить эти гемы, поэтому мне надо накопить 250 гемов ровно каким-то чудом. Ну, там добью с помощью команды потом, все И открыть одно такое вот самое обычное яйцо. Поэтому я сейчас пишу команду. Вы все равно ее заюзать не сможете. От ми. Нет. Ми геймс. 8. Все, у меня 250 гемов. Я открываю яйцо. Чтобы сделать себе 0. Ну, конечно же, мне выпадает какой-нибудь pet. Дима. А вот. Я его, конечно же, удаляю. И у меня 0 гемов. И засекайте прям вот. Включайте сейчас таймеры. И смотрите, заско... я это делаю в видео одному человеку, который зажал 2 500 кристаллов. То есть, я ему случайно их очистил, он такой, быканул на меня. <coughs> <coughs> не специально я, конечно, его очистил, а... Из-за того, что у него было там куча ребихтов или кликов, я уже не помню. Но причина была <coughs> особая. Поэтому он взял и обиделся, но... Я ему говорю, это за одну минуту можно сделать. Поэтому засекайте время. Я сейчас буду копить на это яйцо. Но засеките и на 2,5 кристаллов. К, и на 7,5. На счет 3. Раз. Два. Три. Поехали. Так. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Ну а пока я бегу, надеюсь, что бегу. А, я даже shift не нажал. Ну ладно. Кстати, стамина почти не кончается. То есть в будущем ее будет меньше. Я так думаю. Да, и мне надо вот так собирать бы еще вот тут, вот, чтобы все кристаллы стали твердыми. Чтобы по ним всем бегать. Поэтому будем сейчас бегать по всем кристаллам, которые мы вообще видим. Их, конечно, можно различать, потому что. Темнее те, которые э, прозрачные. А твердо они светлее. Я просто хочу сделать все гемы непрозрачными. И у меня уже почти кончилась она, кстати. Стамин. Поэтому побежали в обратную сторону. Уже почти 2500 кристаллов, кстати. Вс ⁇ я накопил, вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ Вы должны были сейчас на в слове все поставить э, таймер. Ну, короче, скажите там в комментариях, за сколько я пробежал это вс ⁇ Сейчас будем на 7500 ориентироваться, но <coughs> уже 3000. То есть... Косыри легко фармить, а вот то есть на одно яйцо вам надо долго тут бегать и фармить, скорее всего, но в будущем будут множители кристаллов улучшения в магазине улучшений. Поэтому вы мне тут это, не несите фигни, что вам тяжело их собирать. <кười> <кười> и смотрите, как она заново копится быстро. Вот, поэтому я снова ее использую, потому что именно у меня ну, у уже так много накопилось. А мне надо как можно быстрее, то есть я вот за одну стамину могу легко накопить 2 500 кристаллов за минуту где-то. Вы только скажите мне, что прошла одна минута, а не больше. Потому что я написал человеку, что одна минута прошла. Бы. Если бы я собирал кристалл, так ну, тут ничего не появилось еще, надо бы. А вот появляется. Появляется, появляется, появляется, надо собрать, надо собрать, надо собрать. Поздно, я как-то рано, точнее, пришел сюда. Как бы собрать тут все кристаллы. Короче, просто вот так пробегусь. А теперь побежали в обратку. И лучше вот так делать, кстати. Чтобы быстрее собирать кристаллы все. парочку не собрал, парочку не собрал, парочку. Так, теперь бежим сюда. Уже шесть тысяч. А времени, наверное, прошло минуты три. Я, конечно, не засекал, но вы мне должны обязаны написать, сколько времени прошло. Так, ну-ка, ну-ка. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Так, уже с половиной. Так, у меня вообще полностью мина, я на пешком бегу. Так, лучше вот здесь вот так бежать. Вот так, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. бежим. Ну-ка. Всё, 7500, 7500. Я довольно быстро накопил, все, И теперь пошлите открывать яйцо, о чем могу вам сказать. Побежали. Конечно, это даже не бег, но... Вот, видите, я комонку выбил. И сколько дает команка 250 тысяч. А сколько дают отсюда комонка? А, у меня до... Мне нет кристаллов даже, поэтому я их добавлю себе просто, потому что я не хочу при вас бегать так вот много. 5000. Сколько здесь комонка дает? Срав... Сравните. 250 и 125 тысяч. То есть, ну, короче, намного дает больше, обычная комонка. Я сейчас их скрафчу. А у токсиков уже некуда, поэтому... Поэтому все А брикбани? о брикбани можно еще одного сделать. А, я сейчас токсичного могу сделать. А у них сколько токсичных брикбани? Много уже. Мне уже даже брикеты не нужны. А просто сейчас возьму и надену... Брикбани. Где она? Это... Вот. Все. у меня теперь еще больше кликов я могу получать теперь. Ну, больше, чем э, сколько там было-то, на... на 6,87 миллионов, а это у 7,5, поэтому разница очень большая. Ну, а, собственно, э, это конец, и мы пришли в конец. С вами был, как всегда, Пикс, всем покеда.